Фон за 300 тысяч, как вам? Красивый? Классный. Ух. Я ебал, мужики. Я не знаю, вам рассказывать вообще, как я сегодня в жопу ебался жестко Ну или так, ну чисто... Ну ну типа вы и так поняли, что сегодня пиздец был. Я целый день настраивал компуктер. Если чё. Но у меня не получилось ни х***а вчера. Я, у меня вообще ничего не получилось, ничего не вышло, никак не вышло. Я вчера... Ну, короче, даже не знаю, с чего начать. Со вчерашнего дня... Типа, я вчера сидел такой, сидел, стримовнул, пошел компик настраивать, у меня ничего не получилось, у меня синие экраны смерти, у меня туда-сюда. Короче, если очень вкратце, компьютер на 7200 МГц не запускается. И все. И хуй ты чё с этим сделаешь. Ну, не запускается, и все, блять. Это если прям максимально вкратце. А если более подробно, то вчера я после стрима пошел его настраивать. У меня были синие экраны смерти, когда я запускал стресс-тесты в ID-64. У меня влетали какие-то ошибочки. Я приустанавливал раза 4 Windows. А, ничего не помогало. Вот, я пытался там что-то переменять, в биосе там поднастроить какие-то частоты, XMP, без XMP. А, в чем прикол? Я-то всю жизнь как. Помп, собрал, XMP, нажал, у тебя все запустилось, ты сидишь, кайфуешь. Здесь же... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, мужики. <свес> Вчера, после того, как вот это все у меня не получилось, я в телете лег спать. Просыпаюсь, продолжаю копаться в нем, пытаться настраивать, ничего не получается. Дело в том, что у меня там получается так, что когда XMP профиль включен на 7200 МГц, у меня Ну, просто стресс-тесты в любые, вообще, при любой нагрузке, мемере там. Короче, ошибка памяти вылезает, синий экраны смерти. А если включить этот. Бля, я сейчас вам покажу, я же фоточки делал. Сейчас я вам вообще все за люто покажу, прям дико. Вот. Вот такая вот тема у меня в стресс-тесте В Аиде была, когда я включал Когда я со включенным XMP профиле пытался Тестить, э, собственно, компьютер Причем самое интересное в чем была... <таспоррес> <Нихуя> себе <таспоррес> А за что? <таспоррес> а за что? <таспоррес> По поводу компьютера, короче, мужики, вот такая вот ошибка у меня вылезала, когда я в стресс-тесте в Аиде пытался, ну, типа, вот, CPU, вот этот, ну, короче, всякие вот эти вот тесты дефолтные на CPU. И что самое интересное, когда включен XMP профиль, у тебя тестируется оперативка нормально, то есть в... На оперативки все было хорошо. Когда без XMP профиля тоже все хорошо, но типа показатели очевидно меньше, потому что оперативка как бы не разогнана. Но когда включаешь XMP профиль, у тебя начинает жестко тротлить процессор. То есть перегреваться, отключаться и вот это все. Что за процессор? 13700KF. И я начал туда-сюда шарудить. В итоге я где-то до 12 Или часу дня просидел Я, короче, не помню точно до скольки Но я целое утро сидел и пытался разобраться с этой темой Предусматривал Windows и пытался XMP профили что там подключать, гуглить, смотреть Ничего не получилось, в итоге я позвал Сплайна Кто знает, кто такой Сплайн, плюс он в чатик Вот, я его, в общем, написал ему Йоу, алло, у меня тут такая проблемка Не можешь помочь, он такой, типа Ну давай попробуем И в итоге я позвал его в Discord. мы сидели с ним Я не знаю, сколько точно мы часов сидели, если то ли тут может быть подскажет, потому что он с нами сидел. Но, короче, долго сидели с ним и пытались, собственно, разобраться. Мы включали, выключали, ставили в BIOSе разные частоты, разные эти тайминги, там хуяйминги всякие вкладочки притыкивали. И в какой-то момент у нас просто перестал включаться компьютер. То есть какой бы ты, хоть ты BIOS на заводские настройки сбрось, включаешь на кнопку, он у тебя не включается. И Причина настолько тупая была, пиздец. Мы где-то час пытались решить то, что у нас компьютер просто не включается. Вот вы ни за что не догадаетесь, в чем была проблема. Вот ни за что, блядь. Даже, даже не буду вам давать попытки угадать, потому что это, блядь, настолько не очевидно, что просто пиздец. Короче, у меня было вставлено в компьютер две флешки. Одна с Windows, одна с драйверами от материнки на LAN кабель. Вот. И когда мы, короче, что то там, вот эти вот XMP профили, частоты туда-сюда... Биус а... взял... И каким-то хером сделал приоритетным флешку, блять, с драйверами. И когда мы запускали, собственно, компьютер доходило до логотипа материнской платы, вот в при включении, и все, блять, и висла на ней. И ничего, ни туда, ни сюда, хоть и сбрасывай, не ни сбрасывай, ничего не происходило. В итоге, <с>... вытаскиваем флешки, блядь, все запускается. Мы где-то час минимум минимум час мы на эту хуйню потратили из-за USB-шников, блять, из-за USB-шников у нас не включался компьютер, потому что приоритеты сами поменялись, блять, на включение в USB. Это пиздос. Но после того, как мы вот поняли, в чем причина, почему у нас компьютер не запускается, мы начали дальше экспериментировать с XMP-профилем и с оперативкой, частотами. В итоге компьютер завелся на 6600. Да, да, 6600. Когда у самой оперативки 7200? но у меня, собственно, вопрос. А нахуя тогда покупать ddr 5 То есть, ты покупаешь ddr 5 с самыми низкими таймингами и самой высокой частотой. она у тебя просто не может работать. Нахуя? Зачем? Для чего? Как? Я понимаю, у нас... У меня материнка как бы не самая там охуенная. Можно было там и за 30, за 40 тысяч взять. И, по-моему, еще даже дороже были. Но, извините меня, типа, у меня есть XMP. Просто при включенном XMP у меня синие экраны смерти и краши. Хорошо, когда мать сдохла. Вот. В итоге материнка, наверное, ну понятно, ну это, можно сказать, бюджетная среди Z790 чипсета, но на других материнках мы посмотрели, погуглили, ни у кого не заводится. То есть там материнки, на которых 7200 вообще встает, там типа ну 30 тысяч начинаются. Я, ну это не предугадал перед тем, как... Я бы, может быть, и больше денег на материнку потратил изначально, но... Блядь! Ну блядь! Она а хуя тогда ddr 5 нужна? То есть она по сути никаких преимуществ не дает. Вот эти вот 7200 в XMP у меня нихуя не запустились. У меня в итоге 6... Ше... У меня на таймингах э, XMP-шных, но э, типа 6600 в итоге мегагерц. Я не знаю, блядь, пацаны. Я, короче, как-то вот в видосе это расскажу, протестирую. Может быть, какие-то гении будут, которые будут умнее меня из плайна, которые расскажут, как там все это завести на 7200. Может быть, что-нибудь там все-таки и Чуть-чуть получше можно будет выжить с этого компа. Но... Я, короче, от себя могу сказать пока что, пацаны, рано брать DR5, я поспешил, и, скорее всего, я буду, ну, в будущем как-то его, не знаю, апгрейдить, не апгрейдить, но вроде бы вот эти вот кульки, все, все, все отлично, круто там, водянка, процессор неплохой, все относительно, блядь, видюха, 470i, все топовое, а вот с DR5 и с поддержкой чистоты полная лажа получилась.